Было не просто написать первую строку, От воспоминаний звон в ушах. Не может быть поэта без воспоминаний на веку Никогда не ставят мать сначала, а потом шах! Было просто написать первую строку От воспоминаний звон в ушах, Не может быть поэта без воспоминаний на веку Никогда не ставят мать сначала, потом шах! Слова пустые вокруг да около летят на ветер И суст людей, язык которых без костей Не получился из меня красноречивый метр Признаю общение живое даром редким у людей Большая разница общение и пустословия Это большая разница, говорили в этом городе Искусство делать из юмора симфонии Музейным экспонатам запылено в холоде мне не хватает времени, чтобы рассмотреть тебя. Привет передаю аборигенам коренным. Листаю о тебе воспоминания, любя в архивах памяти, которых не верну другим. Здесь побывали богатыри Сибири. Сюда хотели вернуться те, кто побогаче. Так и да, разговор веду о Южной Пальмире. По-другому не может быть. Именовавшийся в Союзе Новоаркадийским Сейчас проспект Шевченко Налево кинув взор с балкона На заводе вин шампанских Направо панорама парка Если развернуться на полоборота Перед вами предстала гостиная хрущевки Мой дед получил ее от Черномортиях флота Район Приморский в те годы, как иностранная обновка Выглядит она по-своему Естественно, уже лет 50, в ней не меняли труп не клеилась новых обоев, она моя единственная, и не нужно другой. Когда я к ней вернусь опять, она не станет задавать вопросы. Мне нравятся ее обшарпанные потолки, не нужны на наименными мозгами. Сколько в ней сентиментальной тоски, она выслушивала пьяный шум. Сотни раз открывала двери не снукомцам. находясь в ней сейчас, разматываю вереницу дум. Мебель из другой эпохи Напиток них в отполированных шкафах Фраера пускай живут словно в мехе-блохе Я напоен лирикой в родных апартаментах свободно буду выходить, кого мне опасаться Не должен ничего соседям Не находилось за последние сезоны пляжный энтузиазма Чтобы часами беззаботными купаться в море черном В школьную пору к нему стремился Шорты до колена, матадорский плащ такого цвета Не совсем нормально телом развивался Чтобы плавки надевать стеснялся Но котлета, торс, жилистый и загорелый Но турник Качали пресс. На баскетбольную площадку приходил смелый Сверху забивать, взымая воздух тело вес А коль затронута тема баскетбола Понравился мне вид этого спорта еще в школе Но полюбил его часами мяч, стуча на поле Победные очки забивая при грубейшем фоле Не тренировался в дю США Преданно сражался на площадках из асфальта Легко быть самоучкой, когда увлечена душа Но здоровье целиком я не отдал для спорта Не просто мне писать эту строку От воспоминаний звон в ушах Не может быть поэта без воспоминаний на веку Никогда не ставили мат сначала, потом шах Было не просто написать первую строку От воспоминаний звон в ушах Не может быть поэта без воспоминаний на веку Никогда не ставят мат сначала, а потом шах